Да, да, да, мы снова будем говорить про Google и его отношение к тайтлам. <звы> Уже более полугода все вебмастера не понимают, что им сделать, чтобы пользователи увидели те заголовки страниц, которые они, вебмастера, составили, а не то, что придумывает себе Google. Появилось даже новое слово апокалипсис. Кстати, напишите в комментариях, кто под него попал. Вместе поищем пути выхода. Так вот, устав гадать, чего же хочет Google, сообщество специалистов даже предложило этому же Google ввести новый тег, дающий возможности контролировать тайтлы веб-мастерам и SEOшникам. Но выяснилось, что добиться того, чтобы у страницы был конкретный заголовок, если Google считает его неподходящим и переписывает, нельзя даже если необходимо, чтобы использовался определенный вариант. Ну, например, в случае заголовка статей в СМИ. Также Google голосом Джона Мюллера заявил, что часто обновлять тайтлы, например, чтобы показать актуальную цену смысла нет и пользы мол не принесет, да и сам Google так часто не будет обрабатывать сайт. Так что нам, SEOшникам, остается только расслабиться и приспособиться. Последнее исследование показало, что Google переписывает порядка 60% тайтлов. Про эмоджи мы говорили буквально на днях, вот в этом видео. А сейчас посмотрим, как длина тайтла влияет на шанс быть переписанным. Как видно из графика, короткие 1.5 символов тайтлы, такие как Home или IBM, были переписаны в 97% случаев. Любой тайтл менее 20 символов будет переписан в 50% случаях, тайтлы длиннее 60 символов перепишут в 76%, а длиннее 70 символов будут переписаны уже в 99,9% случаях, то есть практически все. Самой безопасной оказалась длина от 50 до 60 и почему-то от 30 до 35 символов. Татлы с квадратными скобками Google переписывает 78% случаев, причем практически в третьих случаях содержимое скобок просто выбрасывается. Круглые скобки показали более щадящие цифры, и поэтому если уж совсем без скобок в тайтле никуда, то используйте круглые. И да, повторное использование ключевой фразы в тайтле также повышает шанс на переписывание. Ну, а знание того, что H1 зачастую используется в качестве нового тайтла, показало интересную зависимость. Если тайтл и H1 совпадают, то вероятность того, что Google изменит тайтл на свой вариант, существенно падает. Сам оригинал исследования можно почитать по ссылке в описании под видео. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Не стесняйтесь поставить лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вубком. До встречи!